Бренд «Керамомарацци» ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии Милано, коллекции от «Теллани». Представляем вашему вниманию модную коллекцию «Керамомарацци 2020». Называется «Милана 2020». «Миланская коллекция». Вдохновление для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Шестигранники 20 на 23 представляем новую серию от Илани. Как видите, плитка сделана с фактурой бетона, не до конца отделанного с сеткой штроби. То есть, как будто бы штукатурка не до конца полностью нанесена и зашлифована, поэтому сетка проступает сквозь шестигранник. А декоративной частью послужило у нас вдохновление от картины, работ Леонардо да Винчи, который жил в этом городе, много лет творил, и в том числе даже имел виноградник в этом саду от Илани. Рядом с этим садом есть церковь Санта-Мария де ла Грация, где есть картина «Тайная вечеря». И тематика этой картины также частично поучаствовала в создании декоративной части. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете перейдя по ссылке в описании.